Каждый дом имеет свой неповторимый облик и атмосферу. И чтобы в доме всегда царила красота, Фаберлик создал одно из самых перспективных направлений – косметику для дома. С нашими средствами тысячи женщин сделали для себя открытие. Домашние хлопоты могут быть и быстрыми, и приятными. Год за годом косметика для дома завоевывает все больше новых поклонников. Уже более 70% наших клиентов проголосовали за нее своими покупками. Косметика для дома Faberlic – это всегда профессиональный подход к чистоте. Выбирая ее, вы можете быть уверены в безупречном результате. Так что же предлагает Фаберлик современной хозяйке? Наша гордость и лидеры продаж – стиральные порошки премиум-класса – они безопасны и экологичны, бережных к тканям и отлично удаляют различные загрязнения. Хиты продаж и незаменимые помощники по дому – средства для мытья посуды. Концентрированные и экономичные они также подходят для мытья детской посуды, овощей и фруктов. Эти средства превратят повседневную сервировку в настоящее удовольствие. Еще один наш бестселлер – суперэффективное средство для чистки духовок и плит. С ним вы получите результат без лишних усилий и сможете уделять все свое внимание только кулинарным шедеврам. В этом году наши товары завоевали многочисленные награды. Золотые медали конкурса по бытовой и профессиональной химии Международного форума Интерэкспо-шоу-2015. Получили международные сертификаты дерматологической безопасности – и стали победителями авторитетной премии «Права потребителей» и «Качество обслуживания» в категории «Товары для дома».